Сейчас приготовлением пасты никого не удивишь, это очень популярное блюдо, которое можно встретить везде, его подают в самой недорогой столовой, и в это же время в ресторане. В домашней кухне это горячее полюбилось во многих странах мира, но, все-таки, оно может вас удивить, внимательно прочитайте о том, как приготовить фетучини с грибами и курицей, или фетучини Альфреда. Готовится все достаточно просто, а в итоге очень вкусно. Приятного вам аппетита и хорошего настроения. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Фетучини отварите в подсоленной воде до полуготовности, промойте макароны в дуршлаге. Грудку помойте, уложите ее на разогретое оливковое масло в сковороду, обжарьте со всех сторон до румяного цвета, потом разберите мясо на кусочки. В этом же масле обжарьте заранее нарезанные грибы, затем почистите и нашинкуйте лук с чесноком, обжарьте их в другой сковороде в сливочном масле. Отправьте к луку с чесноком грибы, сливки и орегана, тушите все вместе минуту. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Далее внесите сыр, соль и перец, перемешайте, готовьте еще пару минут, а затем добавьте фетучини. В конце добавьте курицу, еще раз перемешайте и подавайте. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Вот что нам понадобится. Сливки 35%, 200 грамм. Фетучини, паста 100 грамм. Куриная грудка одна штука. Шампиньоны 150 грамм. Репчатый лук одна штука. Пармезан натертый, 100 грамм. Оливковое масло, 2 столовые ложки. Сливочное масло, 2 столовые ложки. Орегано, 1 чайная ложка. Черный молотый перец, 1 чайная ложка. Чеснок, 4 зубчика. Соль, по вкусу. Количество порций, 2. Щелчок, клик,